В полном сердце не сверкая чистотой, все перевернуто, стандарты эталоны, все то, что славилось течей. И чистоту все перевернуто, и похоть плоти блещет, и тело славится уж больше, чем душа. Из воротливости люди рука плещут И честность более не стоит. Равнодушия И думают, что будет так все Истину, любовь и чистоту И благодать засветит и лучистой и радость Истины наполнит землю вновь И возликуют все, кто сердцем чистый И мир наполнит святость и любовь И мир наполнит святость и любовь